Краба из клипа, да? Как я сдал на права, помню, такой же, помню, была парковка, типа в гараж. Вот так я нормально парковался. Красава. Я промахнулся. А это же другая музяка, кстати. Володчик! Это половина военных там просто такие. Да они там упали из-за того, что они просто бухали. Ну, бывают такое, ну, как я, ну прям, ну о. Так, ну. Блять, все в потолок ушло. Сука, теперь хотя бы потолок заменял. Будут повышать уровень противодействия. Сначала Кустанет больше солдат, затем кости отправит А где он? Где-то есть показатель? Окей, let's go. Сегодня мы с вами смотрим Far Cry 6, смешный момент с Купленовым. Наконец-то записи Купленова начали работать, потому что они, как мормок, бывает бывают либо забивают на видос, потому что им может быть они устали, может у них там это депрессия, все такое хуе мое. И короче, вот сегодня мы с вами посмотрим Купленова и посмотрим, ну конечно угар, и с нами сегодня Black Monster, не реклама, кто бы мог подумать. Так что погнали смотреть. Блять, этот мем вот самый лучший, который я слышал. Эй, какого черта! Пустите нас! <сínt> <сínt> <Как> я, <сínt> я, <сínt> я, <сínt> потянулся, это мия. Не... Так, ну это морская болезнь, это это укачать. Да, вот. пиндехов, нормально. Крабы из клипа, да? Блин, я помню, как я под этот клип помню, Флексил. Вот это было классное. Молодость. О... Я зря трачу время. Где-то компот. Сломай компот. Что? Свести? Нет. Где еще солдат? Все что... Молодчик! Бля, он со сграждением Я сейчас уебу тебя, слышишь ты? Отстань, сука! Отстань, бля! А ты меня ударил за что? Я сейчас уебу тебя, слышишь, ты! Ну что ты меня ударил такой тын, стажом на него бежит! Красавчик! В школу? А, в школу! Нет, ну как бы учиться никогда не поздно, это понятно. Выводить алтай страх. А хол уже вроде привет, как я помню. заряжался Гораздо быстрее. Это значит, понял. За часы, часы, соревновают, часы. Часы. Так, так. Блять, ты что делаешь? Я просто попробовал нажать! Я думал, он достанет, это какая-то пушка, типа, что за херня-то? Так, ну-ка, пожалуйста, ну-ка, пожалуй, как посигналить? Это F5 камера. какая камера? Подсиди, дурочек, блядь. это? Ебать, охуенная музыка в фоторежиме. И по такой, сори, знаете. хорошо. Так, ну-ка нахуй, ну-ка нахуй! Покука! Бля, я поворачивал, нажал на кнопку Выйти не специально. Остановись, говорю, пожалуйста, да я доеду, мне нужно. Я заберу, тачку. Я заберу, я же за освобождение. Я... Что ты сейчас скажешь? Кого, блядь? Кого ты меня позвала, я не понял, Кома Пинго. Так, поехали на тракторе покатаемся маленько. Так, как это? Слышал, совсем бесстрашнее, не пойму, ничего. Вы чё, пацаны, прекратите, завязывайте? Хорош, ты что Да прекратите, я на тракторе просто катаюсь. Вы чё. Ой, ой ой ой ой ой ой пацаны, нализават! Ну все! Да вылезьте с этого трактора сразу. Блях, он не может по бездорожью кататься. Все, нормально, я забаркатировал он пути. Так, вылези, пожалуйста. Как говорится, мой, как я сдал на права, помню, такой же, помню, была парковка типа в гараж. Вот так я нормально парковался. Красава. Да вылезет из этой ёбаной лодки! Мне там что-то всего, короче, надавали. Да я хотел арсенал открыть, я промахнулся. Так на болоте же. Проблема. Бля, можно поменьше вот этих непонятных слов? Я не понимаю, что вы оскорбляете друг друга или в любви признаетесь, блядь. Рапида, папида, мапида, му мурехо, мурехон? Заебете нормально, разговаривать? я не понимаю половину ваших слов. Так, это что такое происходит? Здравствуйте, здравствуйте, я обычный горожанин. С, не с кем с С ней все хорошо. Boy, ну. С ней все нормально. С ней все нормально. И прекрасно, ты чё, блядь? Ты какая охуенная, <свечес> какая классная, видишь, обниматься к тебе полезла, поцеловал, тебе все дела. Пойдем. Не обращай на пьяного драчка внимания. Шел, шел, напоролся, не дошел, упал. <свечес> бля, не долетело, да? Перелетело, походу. <свечес> Это половина военных там просто такие. Да они там упали из-за того, что они просто бухали. Ну, бывает такое. Ну, как я, ну, прям, ну, о. Блять, всё в потолок ушло. Сука, теперь хотя бы потолок за меня, ладно, неплохо. Ну потолок точно за меня, вон как дымиться, я Ну и... буду. А можешь стрелять? Ага, можно, блять. Так, F4, спакуха. Я промахнулся. А это уже другая музяк, кстати. Перейди ко второму шагу и накорми сраных пеликанов. Эй, слышь? Че? Уебу сейчас. Мне похоже. Я кормлю пеликанов от Вот пеликан. Ты пеликан же, да? Как тебя, блядь, покормить? На рыбу. Стой! Куда поплыл ты, заебал? Возьми рыбу, заебал! Так, а как? Ты же пеликан. Не так, кнопка! Не так, кнопка! Спокойно, извини! Бля, не так, кнопка! Отвечаю не так. Я не хотел... Как кормить пеликанов, я не понимаю. Извини, ну где здесь нет рыбы? Это ничего, клас Ешь! Ешь! Ешь! Ешь! Ай, славак, блядь, отожрал, жопу догнать даже не можешь! Шампунь, ну ты чё, серьезно? Ешь! Ешь! Ешь! Ешь, ешь, А-а-а-а-а! Ебать ты лох, серьезно, блядь! Ну как можно было промахнуться? Как можно было промахнуться, скажите мне, пожалуйста. А он никак. До сих пор бежит, прикинь. Кадать, наверное, бежит, несчастный. я на лошадях поехал. Так, а что тут, собственно, происходит? Что такое стоит? Не надо тебя заниматься, чем ты это делаешь. Секунду, да, освободи человека. Он тебе никак не помешал. На, сходи. Зачем ты его бьешь-то? Какой убийство что ты делаешь-то? Куплинов, это просто Всех ножом пырять, блять. Просто рысь херачить, которая не может никого убить. Называть ее шампунем. Убить пеликана, ну, должен был его покормить. Зачем ты это сделал-то, я же освободи. Бляха, и конь поубежал. Отстаньте. Там было написано освободить. Я нажал освободить, а там почему-то сыграло. За что? За все хорошее. подожди, а какого хера ты мне две минуты всего даешь? Мне нужно как ехать? то по морям, по лесам или по этому какому? По дороге. это какой-то грузовик, он, наверное, сильно проходимый. Надо было, наверное, ехать по дороге все-таки. Потому что минут 52. Так, аккуратно, блядь, Я точно не даю. Так, с какой я стороны? О, О тихо, живой, живой, спокойно. Все нормально, не Все, все по плану. Все ли по графику не ссыть? Я непонятный маршрут вообще еду. Все, хорошо. там походу была нормальная дорога. Кто знал? Кто знал? Не горячи. Так, ну-ка, съешь быстро. Собака, собака. Так, не надо. Не надо. Ты че, куда убежал? Ты куда? Ты куда? Ты че? Ты же за меня. Ты че делаешь-то? Помоги! Бесконечная Война, для финала. Так он должен был закончиться. Спасибо! Ебать тут меня бросил. Сюда! Куда? Что такое? Что случилось? Друга. Что Блять, Блядь, пустую кнопку постоянно. Так, а как мне на пробел? Я освободил и хотел поговорить, а за место это просто их ножом. Красава. Или на Х. Показать управление. Дать это не Не так будет. Как, блядь, показать управление? баный в рот. Да нет, врага, подкрепление! О, Давайте Мы... попробуем. Я сяду вот здесь вот, вот здесь будет вот, вот, вот самое безопасное место. А ты, я ж не дурак выходить-то, понятно. <плодисменты> Надо, пусть заходит. <плодисменты> а я рядом, меня здесь не видно. Это идеально, <плодисменты> <плодисменты> Кого, Кого, кого? Ебать! Раскрыли! <свят> <свят> <свят> <свят> меня раскрыли, спокойно! Все, меня раскрыли! Ну уже. А может быть и нет? Нахуя! Нет? Блядь! Ну чего? Друг, тут, в принципе, есть пулемет. Тут до них еще втобраться. Все, все, наконец-то. Так, ладно, я съебаюсь. Блять, кто так хуярит по мне уже? <плёвый> уровень противодействия удержания, чё такое. Действия против режима костилю будут повышать уровень противодействия. Сначала кустанет больше солдат. <плёвый> затем Кастиль отправит за <плёвый> вами <сп> <плёвый> А где он, а -а где-то есть показатель <плёвый> Вот именно непосредственно на экране, какая-то полоска там, или звездочки как бы это... <плёвый> да как же далеко-то. Ой, подождите, пацаны, я не успеваю, не просто тут подъехал Что с этой игрой не так? Что тут все гражданские всех убивают? Рысь не может добежать и убить яйца. Зайцы, я не то хотел сказать, вы поняли. Потом, почему-то военные тупые как лошади не могут убить одного человека, который закрылся там около дверей. Интеллект упал ниже моего уровня. Что происходит? Как жить-то, Мужик на грузовике и задавил и плёсниками, иди в небе. чудеса. на сладу? Да не сигналь ты, это же сигналит. Иди отсюда. Вот, хороший выбор. Хороший, да. Засигнали ли, бляха, Сигнали ты тут там, и тут и там. Что происходит? Так, отвел там. Это, это вы... Не прошло две минуты, Купыльнов утопил машину. А, в принципе, а, я так и катаюсь за рулем своей машины. Недалеко далеко проехали, хорошо. А это для костюма крыла спут, да? Хватит. Все, ты, дальше сам, дальше сам, дальше сам. Куда ты не, не ходи туда? И раз. Где костюм крыло, блядь? Алло! Неплохо. Неплохо летит. Но надо было раньше его, конечно, включить. Сейчас тут, блядь, все деревья ебалом соберешь. Почему он типа не обнял ее и не. Обнял бы просто и приземлился, нет? Да прекрати, ебать, с пулемета, я так не умею! Вот и все. Так, на. Дайте! Тебе... Блять! Вали, вали, вали, вали, вали, вали! Куда ты полез-то? Спрыгивай нахуй! Сейчас главное не упасть. Все. О, о о вот это тоже мое, кстати. Дай покатать, дай покатать, дай покатать. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, говорю. Дай, дай, дай, дай, конфискую, полиция, дай сюда. Я заберу тачку. А да, ко мне что тебе делать? Пешком <свист> иди, нахуй. Это Мария Маркеса, будем слушать радио Либертатор. На, нахуй. Минус, дурачок. ох ебать, сама виновата. Я тебе отвечаю. Я подъезжал стол, она сама им бросилась под ноги. Ну вот это было прикольно, да, только слишком коротко, на 9 минут, но все же прикольно мне понравилось. Куплинов, это, это просто человек, который не любит разговаривать сразу вот такое. Ну что, у нас это драка? Погнали, сейчас тебя ебал, снесу. Так что вот, кому понравился видос, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте на подписку. Точно, на подписку. И всем удачи, и пока-пока. А я растворяюсь в воздухе. Пара-пара-па.